Следующее, это своя рассылка. А как набрать свою рассылку? Да? То есть вы создаете опять же какой-то какой полезный контент, какую-то картинку, какое-то видео и набираете подписчиков. То есть отдаете им что-то. За, в обмен на контактные данные есть хороший очень сервис, Smart Responder, да, в принципе, их полно а, вот, альтернативы им. На имя, вот, чем я пользуюсь, то и советую. А, Smart Responder, да, то есть вы что-то отдаете, получаете взамен контакты. Вот сейчас, например, а, в моей базе около 10 тысяч человек, да, а, вот, своя ссылка, что я могу делать? Могу рекламу продать, рекламное, вот, письмо одно, отправить, полторы тысячи. Да, я там уже э, несколько, допустим, продавал, но сейчас я просто чувствую, что для меня это как бы неэффективно, я другими способами гораздо больше зарабатываю. Э, в партнерских программах участвовать, можете там рекламу контекстом продавать, можете все выпуски, можете какие-то баннера, строчки. Если у вас есть своя рассылка, вы на ней сможете хорошо и очень хорошо зарабатывать. Э, здесь вам, опять же, не нужно быть э, сверх там грандиозным каким-то автором, что-то делать, вы э, способы. Ну, куча способов подписчиков, способов привлечения, точнее подписчиков, которые вы можете использовать и получить. Поэтому вот своя рассылка это очень хороший способ. Опять же, вот, он прекрасно работает, да, когда у вас есть свой сайт. Раслучивайтесь, набирайте подписчиков. Так что учтите этот момент.